zoom <laughs> Белок поставит вас на базу. Отличная работа. Но это только начало. Ждите указаний. В этом секторе полно вражеских средств ПВО. Вам придется передвигаться дальше на катере. Кидаю гранату! Звучит музыка. пер Это контрольная точка. Боезапас пополнен. Снайпер убит. Повторяю. Снайпер убит. Снайперу конец. Садитесь в вертолет, бойцы. Вы устроили врагам хорошую вспучку.